Да, родник наш просто присыхает, но сейчас речь пойдет не об этом, совсем не об этом. И даже не о том, как его несколько лет назад освещали, хотя про эти процессы освещения родников тоже могу что-то рассказать. Но не сейчас. Вот тут есть такая интересная картина. Вот посмотрите сюда. Здесь довольно интересный источник. Судя по всему, здесь сияна бьет вода прямо из-под песка. другие наши родники тоже примечательны каждый своим этот конкретно вот примечателен этой водой идущей из по земле и тем что он освещен спасибо за внимание